to fall asleep. The light is off. The city's rattling outside. Kaleidoscope reflects the scene of everything they caught in my sight. The little girl in red wig, A car, no end of bridges, and somebody said, It's Moscow, it is my place of birth, my friend. The other one kept saying, Yes that life is gone i think there we are cars and bridge once again well gin or whiskey what do you drink что вся наша одежда она квадратная и круг идеально вписывается в квадрат я думаю mm -hmm. вот ну длин очень круто <постолк _дет> а -а -а -а, да я не знаю много с кем когда как вот с, с недавно снова начал общаться хорошо что меня радует вот мы уже почти год с ней когда мы, когда мы все вместе сюда заселились, я знал, что они расстанутся через месяц. Mm. Ну, через полтора. Они через полтора расстались. Mm. Вася съехал, парень. Он ah. у Артемия Леведева работает mm. в студии. Вот. Каким-то образом он сейчас оказался на кухне. Я его не видел полтора месяца. И вот он... я улыбнулся. И это как-то его неловкую ситуацию поставило. Вот. И он начинает рассказывать про свои отношения с его дамой, которая провернула эту ситуацию, сейчас живет одна в той комнате. И она, наверное, даже не знает, что он пришел сейчас сюда. На импровизации вот произошло. Делай. Mm -hmm. Действуй безупречно и все будет клево. Также меня спрашивали недавно про Нью-Йорк. Вот с Нью-Йорком точно такая же ситуация. Просто посмотреть, потому что все вроде, ты прочувствовал уже давно, когда этот, этот город часто проецируется в каких-то фильмах. Много музыкантов оттуда появляются. Средь черных полос, будто седой мой волос упал, и снова прополз Урал. Это можно снимать. В полете вознес усталый мегаполис к кустам И слов мой поезд к тебе летит на совесть. Чтобы я ну, услышал повесть о том, как хорошо здесь Мысли пару развесил полил, пора бы цвести и жить Снова прелестьей, ведь рэп моя болезнь, сын. Не бросайся камнями, Коль живешь в стеклянном доме, Станет жизнь, словно титаник, Зато сядет на бетоне. The Oh, come on, my Хочу есть, хочу есть, хочу есть, хочу съесть, хочу съесть, хочу съесть, хочу съесть я а что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь, хочу съесть я а что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Я хочу, и я хочу, но не знаю я чего мне бы съесть, не бу съесть, не съесть. Может, съесть ли мне лапшу, Мне лапшу, мне лапшу, Или пить греческую, Греческую, греческую? Но не знаю ничего, Но не знаю ничего. Эх, эх, эх, эх, эх. Понимаете ли вы, Понимаете ли вы, что люблю я есть грибы?» «Что люблю я есть грибы?» Эх! У меня есть такая книга. Да, <смех> очень приятная. Я ее читаю и понимаю, что она про меня. Если бы был, говорю, не спорт, я бы был мастером. Потому что там очень припойная фраза, скажем. Вот нужно вам писать курсовую. И вот вы не хотите ее. И вот в этот момент вы прибираетесь на столе чистите ненужные папки на своем рабочем столе <реклама> собирайте фомастеры типа, но делайте все чтобы не делать курсовую у меня также, типа, типа я зачем запишу рэп по-любому а хотя бы сделать после просмотра Нет, в любом виде вот они не убивают, правда я не знаю как в них играли в баскетбол раньше потому что они очень дико скользят и это не назвать игровой обувью но они у меня есть <сосква> А, я ключ забыл. А, нет, не забыл. Я вот завязываю шнурок, хотя знаю, что он развяжется. А что со шнурками? Они круглые. На спортивной обуви никогда не делают круглые шнурки, потому что они развязываются постоянно. Если ты не замечал, то всегда плоские на каких-то беговых кроссовках. Mm. и... Поэтому... И это переделали, один чувак выследил момент, у нас была с ним война, я заклеивал дверь, а он э, отклеивал, постоянно. Mm -hmm. И в один момент, он, вы, он вышел момент, когда кто-нибудь придет ко мне, mm -hmm. и, э, раз это теги моей подруги. Странно, когда она тут была, всем не там. Ну, вот, он высадил, когда ко мне кто-то придет, и кто-то дергает дверь. Я выхожу, и он говорит: "Ты заклеиваешь скотчем". Он ческого Ой, так кореш. Не, это все знают. А это <со> есть господи. Да, очень здорово было. <со> Городской университет управления правительства. Вот с нами править будет, эти чуваки. <со> Я уже а еще этот чувак меня достал. Он не дает спокойно зайти в китайчиф предлагает свою гребаную пасту. бесплатно, то есть ты получаешь два огромных стакана более менее нормального пива. 60 рублей. А, ну вот они тут все вечером тусуются. Да, но ну, он прям вообще прикольный. Да, хочется еще в этом прикол. В плане гастрономии. О, это же моя подруга с вами. 재미 какой hurting them About 35 вроде есть, но я вроде нет, потому что не знаю, я даже не знаю, кто это, и не слышал ни одного их трека, но я могу пойти на концерт, на который хотят пойти много других людей, но почему-то позвали меня. У нас просто с ним столько разборок уже было. Я ему говорю, мы мало знакомы, между нами не может быть никаких серьезных отношений и просто с одними и теми же людьми каждый день практически. Один раз меня даже за да, вечером зашел поужинать. А... Решили подкормить одна из кассирж. И когда я забирал поднос, нам идут пакетик с коробкой. Внутри там что-то сладенькое, видимо, я не знал этот момент. А... Original boomboard, take it now, comfort me, original some. Вот, они мне выдали пакетик, я его не раскрыл, подождал встречу с подругой своей, потому что я должен был встретиться с журналистом, а журналисты любят истории. И мы едем по эскалатору и открываю эту коробочку, а там тарталетка с черникой и картошкой. Баг. И я просто понял, что так и Сиша хотел, ко мне реально-нереально красиво подкатить. И если бы я это открыл в кафе, это было бы намного милее. Но мы слопали эту втореку. А я-то думаю, где мне играть в баскетбол? Ты смотри, в соседнем здании есть кольцо. Пока холодно, нужно как-то это решать. Ладно. Я узнаю. жить в центре, потому что из центра никто не едет на работу, ну практически никто на работу не едет с центра. И станции пустые, все едят обратно в обратном направлении, в центр, и поэтому ты вот так знаешь, у тебя две дороги, одна переполнена муравьями, а по другой идет только гусеница, знаешь? подержать камеру, а ты наденешь перчатку. Да не-не-не, все в порядке.